Приветствую вас, мои родные и любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю, и этот прогноз для ОВНа. Начало недели может сложиться для ОВНов неоднозначно. Основной акцент недели может касаться темы карьеры и профессиональной деятельности. Сложность в том, что вы... В это время вы будете склонны к радикальным инициативам, направленным на коренные перемены в вашей карьере. И это может привести вас к весьма опрометчивым поступкам, негативно отразившимся на вашей деловой репутации. Постарайтесь при любых осложнениях в профессиональной деятельности проявлять сдержанность. Возможно, у вас будет шанс урегулировать спорные вопросы без лишнего шума, пыли, гамма. Тот же самый стиль поведения рекомендую вам при решении любых вопросов на этой неделе. Вторая половина недели благоприятствует тем, у кого есть влиятельные покровители. Вы можете почувствовать, что кто-то помогает вам в делах, оставаясь при этом в тени. Интуиция может дать вам правильные подсказки, пользуйтесь ей, особенно на этой неделе. Что же касается любовного прогноза на эту неделю? В начале недели влюбленным овнам стоит прислушаться к словам своего партнера и лишь после этого что-то предпринимать. Овнам, неискушенным в любовной науке, не помешает принять во внимание советы более опытных людей. Не исключено, что для сохранения отношений вам придется пойти на некий компромисс, возможно поступиться гордыней или даже немножко свободой. Наилучший период для вас – это с 17, 17 по 19 января. В это время может начаться новый этап. Роман может получить второе дыхание. В выходные стоит добавить общению немного интриги, душевности и чувственности. А сейчас мы перейдем к финансовому прогнозу для Овна на этой неделе. Вы знаете, вот вся неделя благоприятствует карьерному продвижению. Внешние обстоятельства способствуют тому, чтобы вы получили необходимую поддержку и сами активнее добивались поставленных целей. Руководящие работники успешно проведут реформы, Оптимизируют расходные статьи бюджета, возможно, и активнее избавляйтесь от всего того, что устарело или перестало быть эффективным, без жалости, с радостью принятия чего-то нового в вашу жизнь. Если у вас нет карьерных амбиций, то во второй половине недели отношения с начальством могут быть более доверительными и уважительными. Мы желаем вам прекрасной недели. Если вам полезны данные прогнозы, которые я делаю каждую неделю, ставьте лайк, делайте репост, чтобы большее количество людей могли воспользоваться этими рекомендациями. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что Выходит очень много полезных и интересных видео и также прогнозов. Обязательно пишите комментарии, нам очень интересно, как вам помогают наши прогнозы. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.